Здравствуйте, дорогие женщины, прекрасные девушки. Мы всегда остаемся девочками. Я очень люблю так обращаться к вам. Сейчас я хочу с вами поделиться волшебной медитацией для женщин, наполнением. Несколько лет назад это была одна из первых мной записанных медитаций. Ее текст и наполнение передавался из уст в уста и как-то так сохранился и попал ко мне. И мне очень тогда захотелось ею поделиться с вами. И вот сегодня я делюсь с вами ею, потому что за эти годы я получила очень-очень много отзывов от вас. У кого-то восстановился цикл, прошли боли. Очень многие делились вниманием, которое они получали от мужчин после этой медитации. Своим спокойным, уравновешенным, счастливым настроением после медитации. И вот сегодня Спустя годы я, также новая, делюсь с вами этой медитацией, передавая в ней не только эти слова, но и большую любовь к вам, дорогие мои подписчики. С любовью, Юлия Сагайтис. Это упражнение для нас любимых. Оно поможет нам освободиться от ненужных блоков и, может быть, обид и наполнится женской энергией. Поэтому, пожалуйста, устраивайтесь как можно удобнее на ровной поверхности. Вы можете лечь на коврик для йоги, расслабиться или на вашу прекрасную кровать. Чаще всего все заболевания по-женски так или иначе связаны с нашим женским воплощением. Поэтому эта медитация очень помогает наладить свое женское здоровье и взаимоотношения с противоположным полом. Устраивайтесь поудобнее, почувствуйте свое тело. Сделайте три спокойных вдоха и выдоха последовательно. Согните ваши ноги в коленях, чтобы им было удобно. Можно соединить колени, чтобы во время медитации вы не отвлекались на то, что они разваливаются в стороны. Положите ваши руки на низ живота, ладонями вниз. Левую руку расположите сверху. Расслабьте ваши прекрасные глаза, ваше лицо, ваши плечи и шею, корень языка и все тело. Накройте его как бы таким мягким, прозрачным, нежным одеялом, который вас согревает и делает такой нежный массаж. Обращайте сейчас ваше внимание только на живот, на дыхание живота, как он нежно и медленно поднимается вместе с вдохом и опускается с выдохом. Это волшебное упражнение для женщин, потому что оно способствует наполнению женской энергией. Наша женственность способна творить чудеса. И самое важное – делать счастливой свою обладательницу. Открывая свою женственность, вы позволяете себе быть счастливым и делать счастливым то пространство, в котором находитесь, тех людей, которые с вами рядом. Женская слабость всегда привлекает к себе силу и заботу о женщине. Одна из миссий женщины заключается в том, чтобы наполнять этот мир красотой и счастьем, привлекать и принимать блага и радовать этот мир просто своим присутствуем, отдавая свое хорошее настроение, расположение и благодарность. Мужчины всегда очень ценят искреннюю благодарность женщины. Добиваться и сражаться – это прерогатива мужчин. Давайте оставим им это ради себя, ради своего счастья. И обратим сейчас внимание в наш энергетический центр, в нашу маточку. Даже если сейчас получилось так, что после болезни вы лишились этого органа, вы все равно делаете это упражнение так, как будто все органы у вас здоровы. Тем самым вы исцеляете себя. Когда женщина принимает себя и свою природу, она наполняет мужчину и мужчина становится рядом с ней успешным и счастливым. За успешными мужчинами всегда стоит их женщина, наполненная, женственная и счастливая, как все мы. Если вы еще не чувствуете себя счастливой, то проверьте ваше состояние после упражнения. Продолжайте сейчас дышать своим животом. Вдох следует за выдохом, а выдох за вдохом. Когда мы находимся в своей энергетике, а мы пришли с вами в этот мир, в это воплощение в женском теле, то все становится на свои места. Даже какие-то промахи и неудачи воспринимаются очень легко. И Все складывается так, как вам хочется. Вокруг баланс и гармония, которые создаете вы сами, поскольку вы и есть та самая настоящая волшебница, всего лишь потому, что вы женщина. Что раньше казалось сложным или неестественным, легко приходит в вашу жизнь. Вы чувствуете себя богиней, манящей и, и притягивающей удачу. Вы спокойно дышите, наблюдаете за своим дыханием животом. Ваши ноги согнуты в коленях, а руки сложены на животе, левая рука сверху. Ваши глаза слепаются все больше и больше. Вы чувствуете тепло от ваших ладоней и то исцеление, которое вы сами даете своему телу и наполняете любовью все свои женские органы. Представьте сейчас, как вся ваша комната наполняется розовым цветом, как лепестки роз падают в вашу комнату и очень медленно, медленно скользят в своем красивом рисунке, наполняя всю вашу комнату розовым светом и розовым ароматом. Вдохните этот свет и почувствуйте, как с каждым вздохом Розовый свет наполняет вашу матку. И с каждым выдохом все ваши зажимы, блоки, раздражения и неприятности выходят. И с каждым вдохом вы наполняетесь чистой, новой розовой энергией. Растворяя в этой энергии все свои невзгоды и выдыхайте их. Дышите на здоровье этим розовым воздухом, розовым ароматом. Вдыхайте и чувствуйте, как с каждым вдохом розовый аромат наполняет вашу матку и все ваше тело очищая его с каждым выдохом от всего, что вам не нужно. С каждым вдохом розовый свет наполняет вас женской, чистой, светлой и волшебной энергией. И с каждым выдохом вы отпускаете все, что мешает вам быть счастливой, Вдыхаете розовый воздух и выдыхаете все невзгоды. Вы чувствуете, как уходят блоки, ненужные воспоминания, обиды, зажимы. Вы наполняетесь уверенностью, стабильностью спокойствием и гармонии. Вдыхаете этот розовый воздух и выдыхайте все ненужное. Дышите этим розовым воздухом, Вдыхайте и чувствуете, как с каждым вдохом розовый цвет наполняет вашу маточку и чувствуйте наполнение и с каждым выдохом чувствуйте, как вы освобождаетесь от всех ваших блоков растворяя их и освобождая себя с каждым выдохом вы освобождаетесь от всех блоков зажимов, обид, и снова с каждым вдохом наполняетесь чистой, розовой женской энергией, вдох следует за выдохом, выдох за вдохом, и вы можете сейчас представить себя в дивном, красивом заполненным ароматами, приятными красками и нежностью в саду. Этот сад сейчас только для вас. И вы гуляете по нему, и наслаждаетесь, и выбираете для себя самый прекрасный цветок. Легкий ветерок окутывает ваше нежное тело. Нежные ноты ароматов пересекаются друг с другом. И вы слушаете эту симфонию из ароматов и наслаждаетесь. почувствуете, что это за ароматы. Может быть это наивный аромат чайной розы, шаповника или сирени весной. Или манящий аромат жасмина или божественный аромат лотоса, или, или дурмянищий аромат лилии, или любой другой очень нежный и приятный вам аромат, доносящийся из вашего дивного сада. Представьте, что в этом саду есть очень уютное место для вас, и вы располагаетесь на нем. Может быть, какая-то красивая, мягкая постель с балдахином, или гамак, или что-то такое невероятно прекрасное, большие качели, и вы располагаетесь на этом прекрасном месте, в этом дивном саду, и начинайте вдыхать своей маточкой этот дивный аромат, который больше всего вам понравился, сжимая очень нежно и спокойно мышцы промежности и наполняя себя этим ароматом, будто сама становясь этим прекрасным цветком, отождествляясь с ним и наполняясь его нежностью, волшебством и всеми его свойствами. С каждым вдохом этот волшебный аромат наполняет вашу матку и переполняет ее, распространяется во все ваше тело. С каждым вдохом аромат этого прекрасного цветка наполняет вашу матку уплотняя его внутри, и выходит во все ваше тело, наполняя его. Вы можете представить, как много-много одинаковых цветочков заполнено ваше тело, если вам хочется, и представить, что с каждым вдохом ваша матка все больше и больше наполняется этим ароматом, и вы получаете огромное удовольствие, и аромат распространяется сквозь все ваше тело и наружу, освещая вокруг вашего тела. И ваше тело, начинает благоухать и светиться этим волшебным ароматом, так наполняли себя древние жрицы. И прямо сейчас вы одна из них. Продолжайте вдыхать этот целебный аромат женственности, исцеления, наполняя свою маточку и все ваше тело этим ароматом. Наполнитесь этим ароматом и почувствуйте, как все ваше тело, теперь излучает этот аромат. И как на вашем животе лежит этот прекрасный цветок и благоухает вместе с вами. С каждым вдохом вы наполняете все больше и больше этим ароматом все свои женские органы свою маточку и свое прекрасное женское тело. И с каждым вдохом ваше тело все больше и больше начинает излучать этот аромат, заполняя весь этот дивный сад этим ароматом. Получайте сейчас удовольствие от этого процесса и от себя наполненный Счастливый, любимый и любящий, благоухающей и волшебной женщины, наполняйтесь ароматом столько, сколько вам необходимо. Вдох следует за выдохом, выдох за вдохом, и когда вы будете готовы, вы можете вернуться в свое тело, пошевелить кончиками пальцев и тихонечко повернуться на живот, очень медленно, спокойно, сделать позу кошки, втянуть свой живот и выгнуть спину, потянуться и почувствовать Силу своего женского тела. Это упражнение завершено. И вы можете сейчас поблагодарить себя за то, что позаботились о себе. И можете возвращаться к этому упражнению, когда вам захочется. Или когда вы почувствуете, что вам не хватает сил. Или 28 дней, начиная с первого лунного дня. И вы будете очень удивлены чудесами, которые будут происходить в вашей жизни. И, конечно, особым вниманием со стороны мужчин. Я желаю вам счастья, женского здоровья, счастливой женской судьбы. С любовью всегда с вами, Юлия Сагайтис. Мои дорогие, будьте счастливы.